Смотрите. время от времени приходится смазывать рулевую рейку это почему потому что бывает вот, да, вот я еду например у меня на данном автомобиле здесь рейка руль, руль без усилителя без всего обычно без всего и крутится а то хорошо то плохо но это означает что пора смазывать уже что то есть я надо снимать по-хорошему и промазывать но э, снимать не хочу очень долго что я делаю беру шприц обычный шприц набиваю туда солидов в рейке в рейке я пробиваю дырочку Дырочку пробил гвоздиком. Теперь беру шприц. Вот, все, нашел дырочку. Все, и потихоньку в одну сторону, в другую. И вот в разные стороны я ее заталкиваю туда выдавил в эту сторону туда все выдавил шприц пустой теперь пойдем пойдем рулевое колесо да покрутим в другую сторону выкручиваем чтобы масло среду разъело по сторонам выкручиваем руль в обратную еще раз погоняем его все хватит выкручиваем в обратную сторону до упора все упор стал теперь Будем делать еще так же раз. Набивать солидолом. Сейчас солидолом набью. Так. Сейчас. Сейчас забьем солидольчиком. Я беру обычный солидол. Кто-то там специальное средство. А ничего страшного в этом нету. Главное... Я считаю масло не заливать туда масло. Масло разъедает резину, а там, как известно, у нас резиновые чехлы. Тем более, если своя машина, я думаю, будет каждый жалеть заливать туда масло. Оно туда и не стоит. Его, конечно, будет хорошо ходить. Эффект будет такой же и быстрый. Но ну, затем нам так. Мы вот сейчас затрамбуем маслица. Маслица сейчас затрамбуем. И промажем его. Надеюсь, будет лучше ходить. Не хотелось бы. Не хотелось бы нам его снимать чехлы. я думаю не будем снимать среду попал среду в любом случае попал на шток потому что я дырочку дело прямо чтоб попадала на этот шток. Так что мимо мы его не обойдем лишнее удаляем шприц один аккуратно шприц одеваем Так, шприц коп Ну вот сейчас я вытру так присадили забили сейчас руки вот так. и процедуру делаем снова находим эту дырочку нашли и Она прямо в ток впирается, и хорошо. Заталкиваем по разным сторонам. Пускай туда попадет, пускай туда попадает. Вот и все. Все. Туда я больше не буду. Ну-ка, Вот и все. Вода не попадет. Пойдем. Такую же манипуляцию сделаем. Выкрутим. Оп, до упора. И в эту сторону. Сейчас прокрутим. Будем с этой стороны Так сделать? делать Все, до упора Сейчас, ну Теперь пойдем Вот здесь Сотреть так, Видно там Не видно, наверное, ничего Где-нибудь вроде бы Единственное, что Плохо будет Это подлезть даже я сейчас не могу, так ладно, да, сейчас я выкручусь, так, все, я за сделал, залил. просто неудобно одному снимать, а ты, даже они, а вот видно, вот, да? а, перепали, короче, заливал, здесь самое главное поймать сверху полумесяц, оно идет как полумесяц, вот этот полумесяц поймать, и сам полумесяц заливать, оно видно, вся округлость, круглая, там она чувствуется, вот она, сам, сам шток в рейке круглый, а здесь срез, типа среза наискось. Вот, на этот срез попадаете и туда я пробивал гвоздиком резинку и солидово два раза затаптывал. Все там затоптал, осталось прокрутить, прокрутиться. Теперь надо Попробовать центр. Это, что это такое? Кожух то ли рваный? Да, все, зашибись. Кожух менять надо. Кожух рваный. Кожух рваный. Ну все, теперь только осталось. Вот середину. Середину забить. И все. Все шпритом при том делается. Ничего не разбирал ничего. Спасибо за просмотр. До свидания.